Сегодня вас ждет необычный выпуск, друзья мои. Показать контрасты, да, то есть сейчас мы находимся в Сочи, у нас, блин, сейчас в Сочи лето, плюс 13-14 градусов, тепло, ну, прям кайф. И, собственно, посмотрим, что у нас в Центральной России. У меня тут ситуация немножко накаляется, второй раз уже переносит рейс. Дай бог успею. Глянь, Дед Мороз пришел! Дед Мороз пришел! Здравствуйте, здравствуйте! Ждали дедушку? Да! Не забывайте, свои семьи, своей семьи, любите родителей всех с наступающим 2023 годом. В Центральной России погода как так себе. Вот посмотрите, что сзади меня. Отвратительно тут. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ДВ. Илья Шамшин. И мы с вами, собственно, Я начинаем. Друзья, 31 декабря, момент 31 декабря, я знаю, что уже все активно режут салаты, оливье, там середочка под шубой, кто-то уже там припухивает плотненько. А, сегодня вас ждет необычный выпуск, друзья мои, необычный выпуск. Вчера спонтанно, просто вот, ну, я не знаю, как так получилось, взял билет. Да, взял билет и сейчас лечу родителям у меня собралась вся семья то есть вся семья вот родители мама папа дети сестра моя все в вскоре такого не было наверное давно еду к родителям и естественно им об этом не сказал будет небольшой сюрприз друзья хочется знаете как хочется вам показать контрасты да то есть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 это семейный праздник, это семейный, мы все когда-то переехали в город Сочи, понятное дело, здесь многих нет родителей, да, потому что они все остались в своих регионах, но родителей и дом родной забывать не стоит, надо приезжать, надо навещать, надо удивлять, и собственно это я буду сегодня делать, вы не переключайтесь, Дальше ждет все самое интересное. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Так, кстати, то, что касается новогодних праздников в Сочи. Друзья мои. В Сочи но новогодние праздники смотрятся нелепо, да, потому что в Сочи в Сочи нет снега, да, то есть в Сочи лето. Однозначно в поляне прям с можно провести новогодние праздники, все хорошо, вопросов нет. Друзья, ну, а, все-таки, все-таки, Новый год. Новый год это семейный праздник. Нужно встречать с семьей. И если есть возможность, да, если есть возможность, лучше все-таки в составе семьи. Не собирался ехать. Честно скажу, не собирался. Были планы немножечко другие, но взял билет, полетел, сказал только одному человеку только одному человеку все родители не знают дети не знают никто не знает посмотрим как они отреагируют на такой сюрприз честно не знаю но скорее всего радуется поэтому друзья летите свою семью и не забывайте родителей так ну что друзья напоминаю что в сочи лето блин плюс 13 наверное даже уже побольше а, честно сказать самому интересно что у нас там в центральной россии вместе с вами все посмотрим, блин, ну посмотрите, какая красота в Сочи, блин, ну я не знаю, ну нет такого нигде, в России зимой, 31 декабря, 31 декабря, друзья, до Нового года остается прям вот совсем, прям чуть-чуточку, прям вот самый малость, посмотрим, как у нас празднует Новый год в Центральной России, посмотрим на снег, да, посмотрим на атмосферу, друзья, на самом деле, знаете, что хочется, хочется просто сравнить, Просто сравнить, именно приехать, да, то есть, м -м, приехать в зиму, да, сравнить, потому что мы все-таки привыкли к Сочи, да, для нас такая, э -э, для нас такой климат и тепло это нормально, да, но все-таки хочется, хочется навестить родителей, посмотреть, как там, как там в Туле. Так, ну что, друзья, к слову о погоде в Сочи, давайте я покажу, какая тут атмосфера, Посмотрите, как все зелено, как все красиво. Фонтанчики прям. Милое дело. Мм. Красота. А у меня тут ситуация немножко накаляется. Второй раз уже переносит рейс. Дай бог успею. Не знаю, потому что мне еще от аэропорта Домодедово ехать часа, наверное. Часа два-три ехать до родительского дома. Надеюсь, что успею. Ну, хотя бы бою курантов. Надеюсь, что успею не успею ничего страшного я дома стерпится друзья все-таки в сочи блин я не знаю какой-то отдельный мир блин мы находимся в россии блин, на улице зима как же здесь хорошо ну что, я уже в Москве, блин, что я могу сказать, блин, тут холодно, не так, конечно, сильно, как я думал, но, вот, тем не менее, друзья, повсюду снег, вот, честно сказать, это прям, ну, для нас, для тех, кто живет в Сочи, постоянно, ну, немножко диковато, да, потому что мы отыкли а, от снега, блин, здесь круто, посмотрим, что в глубинке, посмотрим. Пап, как дела? Ну, вот этот нос у тебя. В банный клуб, что ли, хочешь? Да нет, это канал. Да. У ну, тебя много народ будет смотреть. Здравствуйте. Да. Всех с наступающим. Сколько у нас сегодня детей? Сколько что? Много, пять. Много, много, да. много. Все наши. Собака красивая, сил нет. И тебе нужна конкурс красоты, да? Так давай, старшенькая, Варвара Ильинична. Сколько тебе лет? Девять. Девять. Дед Мороз есть? 10. А когда пишешь письмо Дед Морозу, куда нужно класть? Морозилку. Сто процентов. Да, так можно в почту. Можно в почту. но ну, лучше в морозилку. Да. Надежнее уже да. Все. Так, кто там крупный хочет? Как сделать, чтобы он так, подожди. Вот так. Так, переводям все. И вот так все снимает. Открывайте собак, две штуки, детей. Дети, раз, два, три, четыре. Где-то еще маленький был. Вот, вот еще у нас ребеночек тут маленький. Привет. Вот так. Блин, Дед Мороз пришел! Дед Мороз пришел! Здравствуйте, здравствуйте! Ждали, дедушку? Да! Ждали, точно? Да! Стишки да. все выучили! Да! да. Проходи, дедушка, Хорошо. у нас там елочка есть! Ну показывайте, где ваша елочка? Ну-ка пойдем посмотрим. Кто наряжал елочку-то? Ох, какая елочка-то красивая! Ох. Ну, молодцы, молодцы! Порадовали дедушку, порадовали. Друзья, родненькие, я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. До Нового года остается буквально 10 минут, друзья. Я приехал в семью, никто не знал, да, сделать сюрприз, не стал на видео снимать. Мамка плакала, папка плакал, где дети все, ну сестра, это просто, это не описать словами, друзья мои. Поздравляю вас с новым 2023 годом, друзья. Не переключайтесь, самое интересное, она как обычно будет дальше. О, подожди, там уже, президент, там уже президент. Елочка, елочка радует нас. Так, детей, сколько у нас детей? Раз, детей, два, три, четыре. Где-то еще вон пятый, пять. Пять детей. Да, а тебя как зовут? Даша. Даша. Как дела в садике? Нормально. нормально? Пап, ты что здесь? Пап, чуть я... Он тут рад, что сын приехал. Рад это не то слово. Как снег на голову. Такая радость, что даже это никакого подарка Дед Мороза не нужен. А я, а я, а как же я? <сíки> <сíки> И шампунь. Иди, вся семья, вся семья в горе. Больше а, ничего не по, надо по, по, Пойдемте. А что, ни одной вилки нет? Друзья, не забывайте своей семьи, любите родителей. Всех с наступающим 2023 годом. Итак, друзья, мы встретили Новый год. Сейчас нахожусь у родителей в квартире. Блин, ну знаете, приехать в зиму, да, приехать в зиму и смотреть советские фильмы родителей, Забивать это все дело шампанским я не знаю мне кажется это бесценно и все таки э, ну я думаю что новый год новогодние праздники должны быть именно таким да потому что ну да это классика мы все к этому привыкли это нормально но друзья мои в центральной россии погода как так себе вот посмотрите что сзади меня собачки бегают отвратительно тут